Сбербанк собирается отказаться от пластиковых карт. Герман Греф объявил, что через 2-3 года клиентов будут узнавать по внешности и голосу. Это удобно, не надо запоминать пароли и коды. И от мошенничества с кредитками... Говорит, Греф тоже убережет. Надо сказать, что такие технологии некоторые другие банки уже внедрили, в том числе и в России. Но сможет ли гигантский Сбер, у которого по всей стране более 100 миллионов вкладчиков, безболезненно перейти на систему голосовой идентификации в столь короткие сроки? Это один из вопросов, который задают скептики. Ну и тема безопасности тоже волнует, ведь преступники могут, например, заставить человека позвонить в банк. Или просто подделать голос? Как тогда сработает система? Аргументы за и против изучил Артем Кол. Артем, приветствую. Добрый вечер. А вы сами готовы остаться с банковской картой? Ну После такого изучения тщательно скажу, что пока не готов. Ну, по поводу пластиковых карт, которые в ближайшее время могут быть не нужны, по крайней мере, клиентам Сбербанка, вот с таким заявлением выступил совсем недавно глава финансовой организации Герман Греф. Платформа она позволит просто радикально улучшить все сервисы. И наша задача сделать так, чтобы вообще вам никогда не потребовалось прийти в банк. А те технологии, в которые мы, в частности, инвестируем, такие технологии, как распознавание изображения, распознавание голоса, они позволяют прийти к тому, что мы можем вас распознать через удаленные каналы мы внедряем сейчас уже в своей платформе это сканирование ладони и в этом смысле действительно у таких инструментов как банковские карты и так далее просто в них не потребуется никакой необходимости первый элемент уже начнем внедрять в следующем году у нас в этом году опытная эксплуатация а в следующем году мы начнем уже промышленную эксплуатацию у германа грефа видимо давно родилась идея избавить клиентов банка от необходимости носить с собой паспорт, пластиковые карты и заполнять пин-коды. А теперь, чтобы получить наличные, достаточно будет посмотреть в биометрический сканер. Если говорить про лицо, то а, система строит как бы цифровой, а, цифровую такую, некую модель. То есть она измеряет расстояние между различными ключевыми точками, то есть глаза, нос, губы, щеки, то есть многие ну, геометрические как бы, пропорции лица а, запоминаются и на основе этого как бы строится такая вот, такой вот слепок цифровой. Россияне уже давно сталкиваются с работой систем, сканирующих биометрические данные, визы в Европу, загранпаспорта, все делается с использованием именно этой технологии. А владельцы айфонов, даже телефон без сканирования отпечатков пальцев не смогут включить. То, что раньше показывали в фантастических фильмах, стало теперь обыденностью, а мы не заметили. Но, как говорят эксперты, пока еще рано доверять защиту своих данных биометрии. А если я хрип, А если кто-то записал мой голос? А если кто-то поднесет не, фото, не лицо, а фотографию этого человека, который творит под то mm -hmm. много вопросов, которые тестирования, эти системы, то, что мы в свое время подобные системы тестировали, их реализации достаточно сырые, то есть математика там хорошая, а реализация плохая. Биометрия, конечно, технология будущего, но ее еще не используют в полную силу ни один банк в мире. Но даже это не останавливает Германа Грефа, и он уверен, Сбербанк перейдет на подобную технологию за три года. Это, скорее всего, не разговор трех лет. Да, это, на мой взгляд, более для этого понадобится более долгий сок. Потому что то, о чем говорит Греф в своем интервью, это все-таки больше относится именно к банкам, к определению клиентов в банке. Да? Но кроме банкинга банка есть еще и твайринг. То есть когда человек оплачивает покупки или услуги с помощью карточки. Если следовать логике Германа Грефа в стремлении отказа от пластиковых карт, то уже сегодня все российские банки, госучреждения, коммерческие организации и предприниматели должны задуматься о переходе на биометрическую систему. Но это огромные деньги, даже для Сбербанка. Оснащение биометрическими сканерами всех банкоматов выльется в огромную сумму. Сейчас по всей России работает более 90 тысяч банков Сбера и если переустановка сканера будет стоить, ну предположим, 10 тысяч рублей, что вряд ли наверняка дороже, то получается сумма в 1 миллиард рублей. Должен быть переходный период, то есть использование в момент времени стандартных классических карт и запускать в поэтапном распорядке, например, какой-то пробный тестовый регион, в этом регионе отработать технологию, в том числе и уточнить себестоимость этого продукта для конечного потребителя в частности. Вообще Герман Греф в последнее время делает очень интересные прогнозы. В начале прошлой недели на лекции в Сколково он предположил, что скоро банкиры вовсе исчезнут как класс, а банковская система станет одноуровневой. То есть люди сами через мобильные телефоны будут открывать личные счета в Центральном банке России. Это кажется невероятным, но Герман Греф уже готовит себя именно к такому будущему. Видимо, Алексей, мы стоим на пороге больших перемен. Артем Кол о замене банковских карт на голос, ну и вообще о новых технологиях. Тестировать технологии распознавания лиц на банкоматах. Первый такой банкомат уже установлен в московском офисе банка и пока доступен только для сотрудников. После идентификации клиент терминала позволяет пользователю совершать все предусмотренные операции, карты при этом не потребуется. Чтобы получить возможность воспользоваться услугами нового банкомата, владельцу банковской карты сначала нужно отсканировать свое лицо. В терминалах банка используется разработанная компанией Toshiba, технология распознавания лиц. Кроме того, тестовый банкомат позволит вызвать консультанта по видеосвязи и получить квалифицированную помощь сотрудника банка. По словам представителей Сбербанка, тестирование новой технологии будет проходить в закрытом режиме до конца 2017 года, после чего руководство и технические специалисты оценят целесообразность умных терминалов и примут решение о дальнейшей судьбе подобных устройств. Всем привет, это Валя меня и Равни.ру. Я сейчас стою у здания Сбербанка на Кутузовском проспекте, где сотрудники банка тестируют банкомат с биометрией. Он умеет распознавать клиентов без карты, по лицу. Это внутренний закрытый пилот банка, поэтому лично опробовать банкомат мне не дадут. Но зато пока что все устроено. Пойдемте посмотрим. Выглядит, какие мотификации по лицу. Угу. Как это происходит? Так. Ну, пока вы в кадре, она не сработает. Так, это... Я мешаю? Все. Все? Как здорово. А так вообще, что быстрее, Пин-код везде или по лицу? В он очень быстро узнает, поэтому быстрее лицо. Банкомат с геометрией. точнее так, машина, на которой тестируют эту технологию в жизни, банкомат будет не будет отличаться от обычных банкоматов. Вот камера, соответственно, для распознавания человеческого лица. Так, вот здесь экран, здесь, соответственно, нужно выбрать обслуживание по биометрии. Далее. Программа просит встать меня пацаны посмотреть на экран. Так, пытаемся это сделать. Не знаю, видно вам или нет. Так, еще просит встать. Как-то ли не так стоит. Идет сканирование, не удалось вас распознать. Не удалось, потому что у меня нет специального биометрического шаблона. Он должен создаваться заранее у сотрудников банка, но так как это пилот, и тестируется он только на самих сотрудниках Сбербанка, то, соответственно, для меня такой шаблон не создадут. Так что на себе вот, не получится. Но я видела, как это делается со у сотрудников Сбербанка, и в принципе все очень быстро.